Однажды приходи Юбилей Память прожитых дней Юбилей На раздумье наводит Юбилей Это дети И дети Детей Как редко мы вместе бываем в заботах Все время торопимся жить Но в юбилей Друг друга всегда поздравляем Старая дружба Ее никогда не забыть Но в юбилей Друг друга всегда поздравляет старых друзей нам уже никогда не забыть. Юбилей к нам однажды приходи. Юбилей, память прожитых дней. Раздумья на воде, юбилей это дети и дети детей, юбилей, к нам однажды приходи, юбилей, память прожитых дней, Юбилей на раздумье на воде. Юбилей — это дети и дети